Итак, всем привет, дамы и господа. Сегодня мы играем в World of Tanks. Хрен пойми на какой карте. И хрен пойми на какой арте. Итак, э, перезарядка 2 секунды у этой фигни. Итак, всех с 1 апреля. Это танк Карл, и мы на карте Battle City Name. Разработчики игры World of Tanks решили поздравить нас таким образом с 1 апреля. И у них это получилось. И мы зарабатываем уже первый фраг в своей карьере этих танков. Это мой первый бой на этой фигне. Мягко выражаясь. Потому что, ну, на ней играть не то, что правильно, то, что надо. Она это неправильная машина. Это для рандомных игроков. Это. Это не машина, это издевательство. Надо играть в World of Tanks, но разработчики решили подшутить. Ну, юмор это тоже хорошо. Итак, продолжим. Что с боем? Итак, мы просто едим из кустиков, урон 300, 380, перезарядка 2 секунды. Я считаю, это довольно достойно. Так, я просто сижу, хрен знает откуда, и просто накидываю по нему. Итак, это наш второй фраг уже. Итак, сводим. Итак, едем дальше. Сейчас опять он попадает к нам. Так, опять сводимся. И начинаем ему дамажить. Итак, забирают его. Итак, я должен быть засветить. Как я знаю. Так, свожусь на его. Опять он видится. И просто я... Когда успеваю, когда не успеваю, кидаю ему. Ну и пофиг. Едем дальше. У меня уже есть два фрага. Давай-давай, езжай в Марио. Хренарио. Ты можешь ехать? Итак. Вот мы доехали до ее базы практически. И опять на том фланге опять кто-то появляется. Ну я решаю уже. Ну что, сведучка я не И опять кидать. начинается... тра та та тра та та та та та та та та Так, у меня скорость выше, потому что я бензином пользуюсь. Начинаю его догонять. И так начинаются уже догонялки с войной. Клинчу его. Он дает дамаг. Я даю дамаг. Он дает дамаг. Я забираю третий. Это мой третий фраг. И так смотрим на результаты. Мы получаем, ничего мы не получаем, и получаем 5000 серебра, на это уходит только пополнение снаряжения, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо, всем пока.